Хочу сказать, что месяц мая будет для вас достаточно интересным. Он для вас является, знаете, как продолжение чего-то того, что началось в апреле. И учитывая, что тут еще и Венера подсоединится к вашему Марсу, который идет по вашему знаку, то, конечно, вас ожидает очень много интересных и приятных событий. Ну, давайте по порядку. Само по себе начало. Это переход в ретроградное движение он будет находиться в вашем символическом восьмом доме ну, что такое Восьмой Дом? Это ресурсы других людей. Здесь у вас наверняка уже начали происходить какие-то перемены. В основном они коснутся тех, кто поменял работу, поменял сферу деятельности, либо вынужден ее менять. Вот здесь у вас уже пойдут какие-то новые дела, откроются новые возможности. 4-5 Венера будет формировать интересные аспекты. Значит, это получается ваш Двенадцатый Дом. Будет задет одиннадцатый и 10. -й. Так, значит, максимально благоприятная выгода от взаимодействия с собственным коллективом для улучшения своего карьерного положения, для улучшения своего статуса. Вот такой результат. 5 числа произойдет полнолуние. Полнолуние будет в знаке зодиака. Скорпион. Скорпион для вас это родная, родственная стихия. И еще, по-моему, является для вас, да, пятым домом символическим. Пятый дом ⁇ это любовь. Так, что, значит, самое главное ⁇ это 4-5 не предаваться излишествам поскольку могут быть неприятные какие-то события э, по темням, перевозбуждение вашей эмоциональной нервной системы, но вам ни к чему. А вот постарайтесь просто провести как-то эти дни, ну, просто со своей семьей, например, куда-то вместе съездить, полюбоваться чем-то, пообщаться с кем-то. И что еще? Постарайтесь не поссориться. Постарайтесь не поссориться, потому что день в этом плане будет напряженный. Так, 7 числа переходит. Меркурий в Вен... вернее не Меркурий, а Венера переходит в Рак. Наконец-то ваш знак попадает в Венера, и о, вот она любовь, счастье, наслаждение по Раку. Но Венера какая в Раке, она все-таки слишком эмоциональная, она так немножко иногда бывает истеричный, но она очень очень зависит от внимания к ней. То есть вы станете уязвимы к чужому вниманию. Будете обижаться, если кто-то не будет вас замечать, не кто-то... Кто-то не захочет вам, может быть, в чем-то посочувствовать, пожалеть, полюбить. Очень-очень будьте восприимчивы. Вы как никогда будете нуждаться в любви и заботе от своих близких. Ну, это, конечно, прогноз тогда нужно показывать вашим близким. Но я думаю, вы им сами об этом можете сказать. Не молчите. С 10 по 19 Меркурий будет занимать очень интересные аспекты. Вы, вообще, вы знаете, что Меркурий – вообще это планета, которая управляет контактами, коммуникациями, купли продажей И вот он в течение всего... Майя будет находиться, даже несмотря на то, что он до 15-го ретроградный, так вот он вообще не будет иметь никаких негативных напряженных аспектов. Он будет гармоничный в течение всего месяца. Но если до 15 он будет наиболее благоприятен для того, чтобы работать уже со старыми проверенными э, заказами и способами, и благоприятен для продаж, то вторая половина месяца благоприятна для того, чтобы уже... Ну, новых каких-то, подключать клиентов, например, уже использовать какие-то новые возможности для коммуникации и благоприятен для покупок и для трудоустройства в том числе. Также еще учитываем важный момент, с 16 мая – так, давайте хоть проверю, действительно ли он 16, не 17 или где-то в этих числах приблизительно. Ну-ка смотрим. Так, давайте по времени. Юпитер перейдет в знак зодиака Телец. Да, все-таки 16 он перейдет в Телец. А телец у нас связан со всем материальным, особенно всего того, что касается сельского хозяйства, продуктов питания, овощи, фрукты, мясо, сыр, колбаса, молоко. Вот те, у кого деятельность будет связана с этими сферами, то у вас все должно пойти. И хорошо так пойти. Я думаю, что у многих из вас даже появится возможность накопить на ну, что-то, приобрести недвижимость. С 19 числа произойдет новолуние в Тельце, это опять же возвращаемся к нашим финансовым делам, начнется благоприятный период для любых финансовых начинаний. 20 числа Марс переходит в Лев, Лев для вас это второй дом, второй дом это деньги, Марс это активность. Ну, все. Я думаю, что многие из раков, ну, чуть ли не миллионерами, станут. Особенно для этого будет благоприятен вторая половина мая. Но смотрите. 20 числа здесь формируется такой вот неприятный аспект, он достаточно опасный. Постарайтесь вот на всякий случай 19-20 не подвергать себя никаким рискам, не превышайте скорость, вообще не рискуйте, не бывайте в каких-то там темных закоулках и подозрительных местах. Очень опасные пару дней могут быть для вас ну даже пусть берем запасом 21 19, 20, 21 22 еще будет работать вот этот вот весь квадрат он неприятный и может быть связан еще и с материальными потерями ну в общем будьте осторожны в эти дни 21 числа Солнце переходит в знак Зодиака Близнецов. Начинается время Близнецов на ближайший месяц. И 25-26 сформируются благоприятные аспекты между Венерой и Ураном. Поскольку Венера будет в вашем первом доме, то аспект к Урану может вас влюбить в кого-то, например, также это аспект зачатия, аспект получения чего-то приятного. Ну, как минимум, вы будете находиться в очень хорошем, радостном расположении духа. И можете рассчитывать смело на преференции. Что ж, желаю, чтобы для вас этот месяц был как можно более счастливым, удачным. Кому понравился прогноз, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите Подписывайтесь, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.